Всем привет. Привет, партизаны. Привет. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Дмитрий пишет. Отлично. Добрый вечер, партизанский отряд. Так, так, все окей. Так, все окей. Слышно, видно. Эфир в норме. И слышно, и видно. И су, футболка супер. Хорошо, отлично. Очень хорошо. Ну, начнем тогда. Вчера я... Не успел прочитать ленту до конца, отключился, а там, оказывается, у Олега Зуйкина был день рождения, и более того, 50 лет, он просил поздравить его с 50-летием, давайте все вместе поздравим сегодня, пусть с опозданием, но зато не только Мальцев, но и все вместе, а то как -то нехорошо получилось, да, все, я, я выключу, уже дочитываю ленту, а тут такое дело вы... Пораньше пишите, и я с удовольствием вас поздравлю. Потому что это приятно поздравлять людей, очень приятно. Вот Путину приятно соболезнования выносить, он мастер выносить соболезнования. А мне приятно людей поздравлять соболезнования. Я как-то не умею нормально выносить, да я как-то теряюсь сразу, потому что я перекладываю все это на себя. Прекрасно видно, слышно, отлично, поздравляем, поздравляем, очень хорошо. Так что, что можно пожелать Олегу, земляку моему, здоровья, прежде всего, еще на 50 лет как минимум. Нам нужно строить новую Россию, поэтому люди такие нам нужны. Дай Бог здоровья, в семье было, чтобы благополучно все, потому что с этого все начинается, это база некая такая. То, на чем мы стоим. Зукин это кто такой? Это наш соратник. Этого достаточно. Для того, чтобы поздравить человек с 50-летием, достаточно знать, что он просто наш соратник. Так, про комикацию ролик смотрели. Нет, не смотрел. Я вообще мало каких роликов смотрю. Так, вот. Вячеслав, доброго здоровья, очень хорошая речевка. Для Кхаборовчан прям приснилось сегодня слова из песни, старая песня Ротару. Я, ты его он, она вместе целая страна. Мне кажется, очень должно зайти, если э, посчитаешь, донести до партизан за победу. Да, ну надо ее перепеть. Вот как куку этой я, мы перепели, да? Про Буратино, Вова, Путин. А вот здесь тоже, я подумаю, то есть, если сейчас вот придет, да, то я напишу. Я думаю, получится очень здорово. Ну, если получится. Потому что либо у меня здорово получается, либо никак. Так уж, вот я устроен. Так. Вот. Вячеслав, здравствуйте, у меня вопрос. Можно я не прав, но хочу узнать ваше мнение по поводу того, только прогремел страшный взрыв в Беруте, и тут же Путин отправляет пять самолетов. А какие пять самолетов, я, честно говоря, не знаю. Это, наверное, этих спасателей, копателей и так далее. Но, по идее, вот я не знаю вообще про эти самолеты. Вот первым делом, что я бы сделал на месте президента России, нормального президента, нормальной России. То Есть, есть э, спасательные отряды да? Спасательные отряды Которые действуют тогда Когда кого-то где-то привалило Ну не дай бог, случилось землетрясение И так далее Сейчас представляете сколько людей в беруте Под обломками находится Это рассказка про то, что 135 человек погибло При таком мощном взрыве Представляете сколько там народу прикопало Людей надо искать Как их искать? Миноискателям не получится Можно искать только с собаками У кого такие есть службы спасать? Всего небольшое количество государств обладает такой силой да, Это реальная сила и Это не заслуга Путина да, это Советский Союз и имел Помните эти собаки еще в Армении в спитаке работали Поэтому конечно самое что нужно сделать Потому что через сутки уже количество тех которые выжили под обломками Их сократится это количество в 10 раз Понимаете То есть там травмы которые с с сдавливанием Это все, это капец Даже потом такого человека вы, Выковырят оттуда И он уже не жилец, даже ему там руку придавил Даже ему ампутируют и Если у нее есть еще Не очень крепкое здоровье То то все Кранты сразу становятся почки И понеслась, понеслась Поэтому Было бы правильно, конечно ну, Вова Путин, он из всего выгоду какую-то хочет извлечь. И иногда материальную, иногда такую э, пиаровскую, да. Поэтому бог ему судья этой сволочи. Так. Ага. Вот э, хочу показать фотки некоторые. Вот такие плакаты появились, очень мне понравилось Услышь, тварь, музыку революции Гениальная Вот, спрашивали про шахты Вот, оказывается, в шахтах вышел человек И вот с такими плакатами Конечно, его загребли Но, но это прекрасно Это просто прекрасно, этот человек молодец так вот, ну это уже первого числа, я все никак не повешу, вот это вот, парни прикрепили, видите, к электричке, к Хабаровск приходит, очень здорово. Осинники против Путина, вот это на каждом селе, на каждом районе должно написано быть, на, на въезде везде, вот такое. Барнаул, мы Хабаровск, очень хорошо, прекрасно. Так что, продолжается в Хабаровске протесты. Это очень здорово, что он продолжается. Даже, это. а вот еще 4 августа, куда фотка-то у меня делал, что-то не вижу. 4 августа на двери здания правительства Камчатского края появилась правдивая надпись «Бляди». Это а, а, такая ответочка от людей, которые, а, так, так, так. Ну, понятно, что это те люди, которые не сильно любят правительство, Путина и так далее. Да. Вот сразу вспоминается Маяковский в связи с не, не, не тех людей, они блюдьми назвали, да, эти гораздо хуже, которые там в Камчатском крае сидят в администрации. Помните у Маяковского Вам ли любящим бабда блюда жизнь? отдавать в угоду. Я лучше в баре, в ледя, буду подавать ананасную воду. Да? Вот абсолютно точно. Маяковский прям снайпер-слова. Снайпер-слова. Хорош, кстати, выражение. Не знаю, есть ли такое, погуглите. Может быть, кто-то уже применял. Иногда что-нибудь скажешь такое, я такая. Зах... Заходишь, а уже там все и есть. Да? Помните, как Арстаб Бендер насадился. Написал, да, я вспомнил чудное мгновение Оказалось, что я уже какой-то Пушкин написал Так вот и здесь Медведев вот тут наговорил Сейчас я его включу, вот пометил Медведь. Ну, опять пьяный в доску Опять перегрелся где-то Ну, говорит, вроде как по делу, да? Сейчас уже нет губернатора Фургала Он отрешен от должности На основании закона и с утратой доверия. И просто вот это нужно понимать. Это первое. Второе, безусловно, наши люди имеют право на гражданскую позицию. Они ее выражают активно, ничего в этом противоестественного нет. Единственный вопрос, гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону. Соответствуют закону сегодня такие формы проявления гражданской воли, реализации своих гражданских прав, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим ну, вышел из леса, понес какую-то фургу, досматривать не будем, если кто хочет, сами посмотрите. В общем, но ну, одно только ясно, что надо с народом считаться, что фургал уже не губернатор, но с народом надо считаться, потому что фургал поддерживает много людей. То есть, речь ни о чем, для того, чтобы сказали, вот видите, они там слышат, они услышали, они сейчас что-то будут делать, нихера они ничего не будут делать. Они будут только чемодан паковать, если вы начнете... Серьезно выступать, радикально выступать. А до этого они ничего делать не будут. Они будут вот гонять всякие, что бы вы ни делали. Вы хоть каждый день, хоть не уходить с этой улицы, им чё? Так что, Димон, ты бредишь, пишут, в натуре бухой. Ну а как же, вы, вы его трезвым что ли, видели? Ну, я участковый старый, меня же не обманешь, ни хера. Я пьяный человек за километр. Почему у меня все трезвые всегда работали? Я потому что не пьющий, а пьяного я вижу вот за 100 километров. Представляете? У меня случай один раз в жизни, я только опрофинился был. Это был в 92-м году, новый 92-й год. И мы как раз взяли незадолго до этого лесозавод под охрану. Ну, я свою заму взял, и новогоднюю ночь я работал всегда. И в новогоднюю ночь мы поехали проверять объекты. Ну, проверяя приезжаем на мебельную фабрику, был у нас объект, там все трезвые, там хорошая команда стояла. все, Я говорю, парни, тут придется, наверное, сегодня кто-нибудь напьет 100%, ну, как обычно. Я тогда часть коллектива у вас заберу, они говорят, ну ладно, что ж как-нибудь, уж от отработаем, тем более там двойная, тройная, там зарплата шла, все нормально. Приезжаем на лесозавод, а там было 14 что ли постов, да, и один пост одиночный, а так в основном по двое, по трое, и значит проверяем, пьяные нахер их сразу, пьяные нахер и так далее, нахер, нахер. В результате у меня остается один одиночный пост и один мой зам, которого я рассчитываю поставить на весь лесозавод, пока я съезжу, других людей не привезу там с мебельки и так далее. Но очень смешно. Я говорю, Андрюша, а он коллективом занимался, личным составом, и я его что-то дрючу так. Ну, я понимаю, что, что он может сделать. Ну, для проформы надо. Я говорю, Андрюша, ну как ты затрахал, ну почему у тебя все люди пьяные, ну что же это так? и так дверь подходим к бендешке и смотрим чувак там ходит свет горит у него не спит ничего ходит такой бодрый что-то и он говорит вот видишь один трезвый я говорю ну да один трезвый и так дверь открываю и там что-то с Новым годом так в него ответ я вот это один раз, когда я ошибся, приняв трезво, пьяного за трезво, да, Так я не ошибаюсь, у меня глаз намекан. Вот такие вот дела. И э, Медведев заявил, что Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов. Как же она не сможет обойтись? 6 миллионов безработных, идет роботизация бешеная роботизация по всему миру, миру уже столько людей не надо, во время карантина это вдруг выяснилось, что такое количество людей не надо во многих странах отказались от традиционных совершенно вещей, то есть где-то перестали проверять билеты в транспорте, где-то вообще отменили эти билеты на транспорт, чтобы не держать кучу каких-то проверяющих еще что-то, то есть стали избавляться от хвостов это хвосты самые натуральные, их надо обрубать эти хвосты, вот, а этому мигранты оказывается нужны, людям, которые являются э, гражданами России, нет работы, а ему нужны мигранты, чтобы они делали работу и Россия без них не обойдется, для чего они нужны России, чтобы за Медведева с Путиным голосовали, чтобы народ России заменить на мигрантов. И о каких мигрантах трудовых он говорит? О китайцах, о туркестанцах, пусть пояснит. Я понимаю так, что он про китайцев говорит, что без них никак. Потому что понятно, что Путин шпион китайский. Ну а Медведев под ним жаргон президентский. Ксения Принцева. Ксения Принцева, знаете, почему Рейган великий президент Соединенных Штатов? Вот спросите у любого англоязычного, у любого американца. И первое, что он скажет, потому что Рейган говорил не так всех, как все. Рейган употреблял жаргонные слова. Я помню, год, в да, 86 шестой год я был в спортлагере. И там был мужчина один, который писал диссертацию в Америке, да, причем юрист очень известный, сейчас уже его нет, вот, и он работал в США, писал там с местными юристами и так далее, и мы с ним, как-то я с женой там был, а он, а он сам по себе там с удочкой, ну, мы подходили, у меня жена женщина умная, и она с ним вела беседы, ну я тоже разговаривал, естественно. И он мне тогда сказал, говорит, вот для того, чтобы... Я, а, что-то там зашел, ну, как бы о будущем. О будущем. И Он говорит, вот в Соединенных Штатах вы бы никогда президентом не стали. Мне говорит, почему же я бы не стал президентом? Он говорит, слишком вы наукообразно выражаетесь и красиво. Выражайтесь проще. И вот это я запомнил на всю жизнь. Вот того сама, которого он вытащил. И того, что если ты в политике что-то хочешь добиться, выражайся проще. И взял это на вооружение. Так, и Медведев призвал там, в общем-то, вернее, посоветовал единоросам, как можно чаще вживую общаться с людьми. О, как. То есть, А единорос получается не люди, да? Это некая такая каста, некие такие дворяне, паладины, блядь. Офигеть. Вы с людьми-то общаетесь. А Они да, ладно, пойдем сейчас, блядь. К только погладим. Вячеслав Вячеславович, а что вы будете делать с высвободившейся в результате роботизации рабочей силы? Это хороший вопрос, потому что зарплат платить им безусловно мы будем. Но вы же понимаете, это как в армии. да? Если солдат бездельничает, он в конце концов что-нибудь натворит. И как криминолог я скажу, их надо чем-то озадачить. Иначе будет вообще очень все плохо. Они должны чему-то учиться, они должны чем-то заниматься. Слава Богу, что есть информационный мир. Они могут там э, находиться да, с головой, там, с рогами. Но мы же понимаем, что это нерациональное использование человека. То есть, это просто для того, чтобы его исключить из социальной жизни. А нам он нужен социальный. Нам нужно его, наоборот, включить. И поэтому, я думаю, что мы будем... Проводить конкурс, соответствующий, на проекты, как людей увлечь чем-то, да? Так. Не, ну есть и у меня, конечно, мысли, но это долгий разговор, это не сейчас, мы сейчас будем как раз говорить о дураках, да, и о последствиях дурости. Путин выразил соболезнования президенту Ливана. Вот это он умеет делать, соболезнования выражать. Число погибших при взрыве в увеличилось до 135. Я боюсь, что это мизерная цифра, что выяснится скоро, что их гораздо больше. Да? Но если рассказывать про то, что 300 тысяч человек лишились крова, Количество раненых вообще не поддается описанию, да, и причем сейчас по российским э -э, СМИ, вот мне только люди позвонили, рассказали, всякие выступают... Люди, которые русскоязычные живут, берут и рассказывают, что там отказываются лечить И так далее Ну, то есть, что не только в России скорая не едет и не только в России отказываются лечить Я думаю, что там не совсем все так То есть, там сейчас идет по российскому телевидению вранье А вообще, я думаю, что жертв будет, к сожалению, гораздо больше Давайте посмотрим Видео Я сейчас поставлю Правда много видео Но наверное стоит посмотреть Чтобы было понимание того что там произошло Ну видите как из Хиросимы А лучше сказать как из Нагасаки Тоже берег моря Тоже порт Там же над портом взорвалась в Нагасаки атомная бомба Вот приблизительно те же кадры Такие же и когда рассказывали вчера про теракт, ну это, или про какие-то ракеты с Израиля, ну это не выдерживает, конечно, никакой критики. Сразу было очевидно, что это взрыв чего-то. Ну, так как в таком количестве брезантные взрывчатые вещества никто не держит, да, в одном месте. Более 50 тонн нигде нельзя держать брезантных взрывчатых веществ, а здесь явно не 50 тонн взорвалось. Ну, значит, это только... Аммиачная селитра, больше ничего так взрываться. Точно не петарды, да? Вот вертолет тушит, это уже ночь, там ни света, ничего нет. Ну там хоть очаги пламени подсвечивают. Смотрите, как все искорежено. Действие взрывной волны, высокой температуры. Вот так этот взрыв выглядел с моря. Вот здесь наиболее хорошо, ярко видно, вот развивается, видите, как идет взрывная волна. Такая взрывная волна может быть только если взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свыше 1000 тонн. Тогда мы видим вот этот белый шквал характерный, это страшное явление, если вы видите этот белый шквал, то не надо раздумывать над, над тем, откуда он появился, нужно быстрее ложиться и как-то органы зрения закрыть там башку, чем прикрыть и так далее. А да. Да. так. Вот тоже сейчас очень хорошо будет видно развитие этого всего. Вот петарды там внутри стреляют, видите, и подрыв. И вот то, что после осталось Впечатляет, конечно Ну, у человечества есть уже подобные истории Я не понимаю, почему эти подобные истории Работники Порта и вообще все там в Бейруте Почему они и не знали этих историй Ну, может быть, они слабоумные По-другому это не назовешь без всякой обиды, это дегенераты, кто допустил такое. Конченые причем дегенераты. Ну, вот так, видите, здание выглядит, которое достаточно далеко от эпицентра взрыва находится, и бетонное при этом. Ну да, такой вот небольшой ядерный взрыв. Очень характерные повреждения. Никаких сомнений в том, что это нитрат аммония с сульфатом аммония взорвались. Классическая абсолютно ситуация. Вот Больница. Как видите, помощь оказывает. Хотя там врали, что никто никому там не помогает. Огромное количество колотых, резаных ран. Я думаю, что большое количество людей повредили глаза. Это тоже очень характерно для таких вот неприятных эпизодов человеческой истории. «А лицо, глаза. То, что режет стекло. И все это еще на фоне коронавируса, представляете? Так, это я уже показал. Вот. Тоже интерес как-то боком сняли. Вот как развивается этот взрыв. То есть время, ну, там, если вы находитесь не в самом эпицентре, какая-то доля секунды у вас есть, чтобы принять решение. А вот то, что сразу же вчера, как после эфира я посмотрел, дало понять, что это... Амячная селитра Бабахнула это коричневые облака Это безошибочно можно сказать Что это, как раз это И есть это самое Представляете сейчас вот если там взорвалось Как утверждают 2 с лишним тысячи тонн Ну почти там две с половиной Тысячи тонн взорвалось амячной селитры, То очень легко рассчитать Что вещества всякого разного Да только Связанного именно с селитрой Вот этого погоревшего, да, около 100 тонн улетело. А представляете, еще сколько поднялось вместе, там всякие петарды были, там побелка, там все, все что горит. Представляете, какое количество неполезных веществ улетело в атмосферу. Сейчас это будет где-то оседать. Но они не ядовитые, конечно, но и не полезны, я бы сказал. Так что. Этот хлопок да в Кремль бы, да было бы неплохо, но вы понимаете, половиной тысячи тонн на горбу туда не, не затащишь. Да. И я думаю, что там не половиной тысячи тонн, а было немножко побольше. Почему? Потому что если в тротилом эквиваленте, то нитрат аммония слабее тринитротолола на, на две трети. То есть, его значение 336, кажется, я врать не буду, не помню, ну, 0336, да, относительно тринитротулова. То есть, значит, все-таки, наверное, чуть-чуть побольше там было, я не знаю, на 100 тонн, на 200. Потому что более 1000 тонн тратило, визуально это было видно. Вот. Надо сказать, что это еще в свое время, в мае 1945 -го года, да, 100 тонн тратило, подорвали американцы на полигоне в рамках Манхэттенского проекта, чтобы посмотреть, ну, какая будет... Ядерная бомба Тринити Которую они собирались взорвать И собственно и взорвали в июле 16 кажется числа Вот и... То есть они рассчитывали Что она будет сильнее А это такая отправная точка Исходя из того что они взорвали 100 тонн Я думаю что они рассчитывали Что Тринити будет ну, В 10 раз сильнее Чтобы можно было А да? когда Тринити оказалось 23 тысячи тонн да, взрыв. То, наверное, они охерели нем немножко, потому что они, конечно, сами не ожидали, что это так бумкнет. И потом, надо сказать, что они неоднократно проводили эксперименты э по тому, чтобы, э ну, какой-то шаблон создать. И 5 тысяч он тратил, они взрывали в 60 каком-то году, сейчас уж не помню. Мальцев загорел. Да этот фильтр у меня меняется. Ничего я не загорел, не... Э Такие вот дела. Так. Я тут еще хочу раз предупредить, что есть некие фамилии, да, которые здесь не употребляют. Это в моем доме прошу не выражаться. Поэтому я временно. Баню, если человек не понимает, я его баню уже окончательно. Такие вот вещи. И губернатор. Бейрута, да, заявил, что 300 тысяч остались без крова, цены на нефть подросли сразу, причем здесь Бейрут хер ее знает, ну у них так, они могли упасть, а могли и подрасти, никто этот рынок реально не контролирует, там такие могут быть замесы, утонул ориент Квин, пароходик такой достаточно большой, надо сказать, вот так он выглядит. В порту утонул. То есть, суть по тому, как разнесло у него надстройки, вы видите, и я так понимаю, у него были течи, и течи, естественно, ниже ватерлинии, потому что, если бы они были выше ватерлинии, он бы, соответственно, не утонул. Что говорит о том, что он стоял недалеко, и разлет каких-то осколков, которые его ранили, был очень серьезный. То есть это же из-за одной-двух дырок такой пароход не утонет. Это нужно несколько десятков квадратных метров, чтобы были дыры такие. Тогда, да, тогда, наверное, будет ай-яй-яй, да? Взрыв от российский след. Ну какой российский след? О чем вы говорите? Это, как всегда, долбоебы это след долбоебал, такой вот, знаете, такой вот, блядь, как след динозавра, такой на, на миллион лет, это же классика, вот я вам честно скажу, вот если Путин собрал всех этих своих Петровых Васечкиных и поставил бы им такую задачу, никогда бы ее не выполнили, понимаете, это должно быть определенное стечение обстоятельств, очень жесткое стечение обстоятельств. То есть, должны быть одни дураки, и эти дураки должны привести вот к такому в концу. Да? Лев, ги, погиб лидер ливанской партии Катаиб. да, Видите, как... Генеральный секретарь Ливанской партии И вот сейчас наверняка будет Какая-нибудь там мысль бродить Что чуть ли не для того взорвали Чтобы вот этого лидера убить Не верьте Такие вещи случайно только происходят Они не могут происходить Преднамеренно Как ты преднамеренно сделаешь Вы попробуйте взорвать Нитрат аммония Вы утрахаетесь, он не взорвется он не взорвется у вас, понимаете? Вот почему-то он взрывается тогда, когда он не должен взрываться. А когда должен взрываться, он не взрывается, поверьте. Пробовали миллион раз, да? Так что... 48 сотрудников фонда пострадали при взрыве. Да, вот... Домашний арест взяли сотрудников порта, да их как еще не убили-то, я удивляюсь, если так уж по-честному, их, конечно, надо в тюрьму сразу арестовывать, потому что их по домам там передушат, представляете, люди остались без средств существования, потеряли близких из жадности каких-то придурков. Вот, судно, с которого конфисковались детонирующие в Бейруте Селитру, принадлежало россиянину. Вот, россиянина зовут Игорь Горь сам он из Хабаровска, живет на Кипре. В 2014 году этот пароход значит, его э взял амячную Селитру в Грузии. Я так понимаю, в порту Батуми, наверное. И повез в Африку, в Ливан, а нет, не в, не, ну в смысле, через Ливан получилось, потому что он сломался, не причалил в Беру, а шел он, куда, господи. Точно ну, куда-то в Африку шел. Надо посмотреть. Всего было 2750 тонн селитры, силитры. Пароход сломался, команда там голодала, говорят. В результате груз забрали какие-то портовые службы, таможенники и разместили на складе. На этом складе потом разместили какие-то петарды. Представляете, вот кто такие люди? Кто они, кто это сделал? Это конченые долбоебы вообще просто. Такие, которых напущенный выстрел Никуда подпускать Улицу мести Нужно, нужно еще присматривать Кого-то ставить за такими людьми Представляете Потом, я так понимаю В этот склад пришли Какие-то сварщики, чтобы что-то там чинить. И, ну, а дальше все, вы, вы знаете, видели, загорелись петарды. Петарды начали рваться, потом сдетонировало большое количество петард, которые взорвали уже нитрат аммония. Ну, это классическая как бы, ситуация, абсолютно классическая. То есть, весь мир наблюдал многократно. Да? Помните, как с пистолетом на голов фильм, когда там на ракете такой заехал на завод, где петарды делают, помните, там здесь нечего смотреть. Он там дребен, бегает с удостоверением, пока здесь нечего смотреть, а там все взрывается. Вот так приблизительно и здесь, только не так смешно. И... Так, вот причина стала халатность при хранении. Оказывается, команда писала жалобы и говорили, что может все взорваться. Их там не кормили, не поили, зарплат не давали. Вот и вот пишут, что это самый большой фейерверк в мировой истории. Не, не самый большой. Поверьте, это не самый большой фейерверк. Если по, мощности, да, если по мощности, то, наверное, самый большой в АПАО был взрыв. Причем тоже нитрата и сульфата аммонии. Это было ровно сто лет. Ну, не сто лет, это было 99 лет назад и один месяц. То есть, это было в 1921 году, 27 сентября на юге. Германии был заводик, который какие-то акриловые краски выпускал, а еще газ Фосген выпускал, чтобы травить там в Первую мировую, но травить уже никого не представлялось возможным, газ никому не нужен был, лак и краски тоже не очень сильно нужны, то есть в Германии был кризис, 21 год, и вдруг понадобились очень удобрения, в основном селитра, да? А у них был карьер какой-то, там причем на территории, откуда они глину брали. И туда они эту селитру закидывали. Она там, естественно, спрессовывалась, получился огромный слой. И как гранит его ничем не разобьешь. Они наняли какую-то фирму, которая должна была порохом подрывать. И в договоре было написано «порохом подрывать». Ну, те решили, что порохом тут утрахаешься. Ну, представьте, там скорость детонации порох 700 метров в секунду. До, до конца они будут, до 21 века подрывали там. Ну, они решили нормально там подрывать уж от души. Ну, и так подорвали, что все это взорвалось. И там было 12 тысяч тонн. Ну, приблизительно эквивалент 5000 тонн тротила, да. Ну, вот э, такое ни с чем сравнить. Ну, будем условно считать одна треть э, Хиросимской бомбы. Чуть, ну, чуть меньше. Одной трети Хиросимской бомбы. Представляете, вот этого малыша. Шарахнул так, что там все паровозы перевернуло за 70 километров, которые ехали вагоны, паровозы, повышибало все стекла, там прибило 500 с лишним человек. Но никогда же так просто не бывает. То есть, до этого там за несколько месяцев до этого был взрыв и убил 100 человек Ну как-то никто особо сильно внимания не обратил Тем более была такая война, когда миллионы гибли Думали, ну фиг с ним, погибли, погибли Но новых бабы нарожают И вот такое случилось Поэтому это уже было Я вам вчера рассказывал, когда мы предполагали, что взорвалась взорвался нитрат аммония я рассказывал про взрыв корабля да, в Техас-Сити да, тоже с нитратом аммония там было больше 2000 тонн селитра, ну приблизительно столько же сколько и здесь там якоря улетали на 500 метров да, там этого выкинуло Журналиста на Виллисе на другую сторону залива выкинула. Живой, кстати, остался. Немцы. Большие затейники. Да, так что в истории человечества это уже было и было часто. Помните, вчера я рассказывал про Бомбей, про взрыв в Бомбее И в 1944 году парохода Форд Стайген. И вот, когда я читал статью в детстве, я обратил внимание на одну вещь, которая меня потрясла, там было написано, и человек, который писал, он прочувствовал это, он писал, что вся жизнь Бомбея разделилась на два этапа. До взрыва и после взрыва Вот как это не печально Сейчас в таких же условиях придется жить и Бейруту До взрыва и после взрыва Если, допустим, там когда в третьем году пришел Нью-Джерси И стрелял по ним такими булками в начале 750 килограммовыми да, Калибр 406 миллиметров, кажется, у Нью-Джерси да, У линкора Погуглите, я могу забыть вот. И потом, когда что-то не поняли И взорвали морских пехотинцев То стали стрелять Уже полутора тоннами Снарядами Ну, вы понимаете, я уверен Что вот те 300 снарядов С Нью-Джерси Они не оставили И не оставят такого следа Как взрыв вот этого Порта И взрыв благодаря идиотам Там была война Там есть две стороны даже вот в той войне было три стороны да, или даже больше да там еще израиль был там были христиане мусульмане хер знает еще кто там был мусульмане там были суниты шииты там все были то есть если сказать сколько там сторон было наверное их и не пересчитаешь то есть здесь никаких сторон нет. Здесь есть дураки и весь остальной народ. Дураки взорвали весь народ. Вот это очень хорошо. В Галифаксе Канаде. Но ну, там взрывчатка взорвалась. Там не так обидно, понимаете, когда. Таких взрывов был миллион взрывчатка, когда взрывалось. Да, а вы вот представьте себе, когда просто взорвал, ну как вот в Китае, да, недавно в 17 году какой-то мудак кинул петарду в канализацию, помните, и канализация всего города взорвалась, сдетонировала. Представляете, вот этот безумие туда кинул бабах, и во всем городе канализация взорвалась, и это все говно летит. Вот, вот это Путин, понимаете? Вот это Путин с петардой кинул, блядь, и взорвал всю Россию. Вот это вот, как раз это показательно. Представляете, вот идиоты в порту. Блядь, вот Это только в порту. А этот идиот сидит на самом верху. В Кремле такой идиот сидит. Вот объясняйте, что может быть. Люди не верят в эту херню. Ну, все там будет? Да все нормально. Блядь, все нормально будет. Там порт разнесло, а здесь разнесет всю Россию. Весь мир разнесет, потому что такой же кретин сидит. Блин. Еще худший, еще худший, злобный карлик сидит. Там просто дураки. Жадные дураки. А это жадный и злобный. Кто же знал, что говно взрывается, пишет. Как взрывается. <связь> дураков пишут по всему миру много. Да их большинство. Проблема, знаете, даже не в том, что много дураков. Проблема в том, что на Земле не, нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не был бы дураком. Понимаете? Нет таких людей. И это потрясает. Да, что человек живет столько тысячелетий на Земле. Да, как Какая-то проходит все-таки... Э -э какой-то естественный отбор проходит Вроде как тут полно умных людей А на поверку оказывается, что все они дураки Он умный, умный, умный а Потом, блядь, такой дурак, оказывается Это как у меня код был Я всегда вот, сновьям, с вами пример Такой Том умный код был блядь, Да, вот он все вот Только не говорил, как человек Ну, проходит время обязательно где-нибудь нас вот так и люди, да, вот такой вот умный, блядь, академик, ну, все равно где-нибудь насрел. Поэтому для этого и существуют, в общем-то, коллективы, чтобы контролировать людей, чтобы надзирать за ними, чтобы они что-то не учудили. А когда целый коллектив состоит из идиотов, вот получается такая хрень. И сейчас этому, как его вот этого парня. Я, конечно, не оправдываю его, с точки зрения взрыва оправдываю на 100%, я не оправдываю вообще его, потому что это барыга такой, видно, вот этот Игорь Гречушкин, который живет на Кипре, на него еще накинули, что он виноват в том, что берег взорвался. А он в чем виноват? Риск случайной гибели вещи лежит на собственнике, он собственник, он может владеть, пользоваться, распоряжаться, не может. Тогда какие к нему вопросы? У него это конфисковали в 2014 году. Ну и на здоровье. Конфисковали, что же они этим не распорядились? Это нормально. И какие к нему вопросы? У него это отняли. А потом на этом подорвались. А он-то тут причем. Сейчас на него какие-то там в Твиттере, вот он там виноват, что Обалдели, что ли? Виноват. С какой статью он виноват? А что тогда те грузин не виноваты, которые продали это э, нитрат аммония? А те, кто его произвел, что не виноваты? Наверное, если им сказать этим грузинам, сказать, слышь, бюджет, еще с ума сошел, я тут при чем? Правильно, И будет прав абсолютно. Виноваты те, кто это все сделал а сварщик выжил, хер знать, знает. Был ли вообще сварщик, помните, как в Климе Сумгине, а был ли мальчик здесь, когда так херанул, как он там сварщик. Это так уж, домыслы какие-то, догадки, что был сварщик, что были какие-то пожарные. Обычно пожарных сдувает, понимаете. Вот для того, чтобы взорвался э, нитрат аммония, что нужно сделать? Идеальная среда, вот которая была в Техас-Сити Идеальная среда Это огонь и вода Поливают туда воду Пар идет Создается соответствующее давление Все это возгоняется То есть происходит та самая реакция Которая нужна для того Чтобы из нитрата аммония Сделать взрывчатку И все А и дальше уже вы сами знаете что происходит Так что Посмотрим Я надо еще, конечно, информации. Ну, тут уже более-менее все ясно. Да. Так что все, что связано с азотной кислотой, а уж тем более соль азотной кислоты, все это опасно. Понимаете? Все, что азотировано, да, оно иногда взрывается. Потому что даже если вы возьмете, я не знаю, там, бумагу и обольете ее азотной кислотой, высушите, это будет уже опасная вещь, да, вата, бумага, что угодно, все, что связано с азотной кислотой, уж тем более соли азотной кислоты, это опасно. Слово отсутствие селекции это наша власть, да, так оно и есть. Вот я посмотрел, что еще в ближайшее время случалось со всякими там петардами и так далее. Ну безумное количество. Каждый каждый год какие-то взрывы никого нет. Ну не учит от никого. Я, причем все достаточно подробно исследованы все эти взрывы, кроме Сасовского, помните Сасовский и как раз Рязанский Сахар только еще раньше. Помните, в 1991 году, 12-го, в день космонавтики, в 2 часа ночи херануло так, что э, там... У всех домов за несколько километров Послетали крыши, выбило окна Ну там все вроде живы остались И потом через год и месяц 28 мая в день пограничника В 92 году снова, но поменьше взрывов И вот до сих пор не знают, что это такое То есть была одна из мыслей самая, Мне больше всего она понравилась Так как слышали рев самолета а потом хлопок, ну как хлопок, такой взрыв там жуткий совершенно, более тысячи, тонн тратил, наверное, взорвалось тоже, ну правда, в поле, в чистом. И была версия, что, значит, местные какие-то колхозники, они вот амячную селитру не использовали, ну, списывали. Ну, горючее крали, я не знаю, что они там с ним делали, но в советский период. А сами не вносили. Ну, потому что, чтобы вносить ее, нужно огромные затраты человеческие. А сами, может быть, бухали, деньги делили, горючее списывали, все нормально. И скидывали в какое-то озеро. И там это тоже все слежалось. И вот главный вопрос был А как же оно сдетонировало Ну понятно, что оно там лежало, а как сдетонировало Вот версия совершенно фантастическая но она, Мне очень нравится, что там же Аэродром военный рядом И какой-то самолет Летел на малой высоте и перешел Звуковой барьер Как раз над этим озером и за счет Вот этого динамического удара Произошел взрыв такой страшный Почему? Потому что люди слышали Шум двигателя самолета Потом страшный взрыв и потом, когда уже более-менее, э, так сказать, стали что-то слышать, э, звук пролетающего мимо них самолета. То есть, того, который обогна, обогнал этот, это все, да. Жуть, конечно. Вот э, интересная тут загадка, кстати. Сасовский взрыв, это, это загадка. Еще никто нам точно не рассказал, что там произошло. Рыбу пишут, глушили... Так. Сейчас в Арабских Эмиратах огромный пожар. Прямо сейчас молния. Да, вот э -э, видео насчет молний. Видео вот такое есть. Сейчас пришло в интернете, где она. Молния-то, Господи. Во! О, как молния ударила по небоскребу. Посмотрите, это просто катастрофа какая-то. Вся облицовка слетела, видите, просто все сгорело снаружи. Я такое вообще впервые вижу. Сила молнии должна быть ну, раз в сто сильнее обычной, да? чтобы вот такое такое устроить. Стукнул по дому, там наверняка есть молния защита, значит она не выдержала, сразу же сплавилась. То есть, должна быть бешеная сила тока и бешеное напряжение, чтобы все это иметь. Все снаружи, всю облицовку сожгла, видеть Мгновенно взгоревшая облицовка в виде уже пепла остыпалась. Чудовищные, конечно, вещи происходят сейчас. Мальц, вулкан Каркотауса, мощный взрыв за всю историю человечества. Ну, понятно, что это, это не рукотворный взрыв. Поэтому 200 мегатон. Да, на Юкатане От которого погибли динозавры Ну 60 миллионов лет назад Все мы это знаем А в ближайшее время Был достаточно мощный В 80 каком году Вулкан Святая Елена взорвался Причем когда Крокотау шарахнул Температура по всему миру Упала на 4 градуса Можете себе представить очень серьезно. Это все Русня делает. Да не, не рисуйте, пожалуйста, эти очки большие путинским. Ничего они не, не делают. Ты говорил что 2017 что может, Путин может опять что-то взорвать, чтобы отвлечь всех от протестов. Стоит ли опять гражданам патрулировать подъезды, и подвал, когда меня игнорировать перестанешь? Почему я никого, во-первых, не игнорирую, во-вторых, я же говорил совсем недавно, что стоит посматривать в подвал, и я думаю, что в ближайшее время Вова начнет чудить. Задержан, ну, тему тогда закрываем, наверное, Бейрута, если будут какие-то вопросы, пишите, будем, ну, я думаю, что и завтра мы к ней вернемся, потому что э, тема жуткая совершенно, и вот это как раз показатель того, как на ровном месте человек может споткнуться, да так, что целый город э, может пострадать, поэтому... И таких вещей, вы знаете, их, их не очень много. Их все можно четко предсказать, спрогнозировать, да, вот как с этим сомнячной селитрой. Насчет проще пареной репу всех это спрогнозировать, да. Первое, что нужно делать всегда в таких случаях, ну, представьте себе, брезантные взрывчатые вещества, а вот их можно хранить в одном месте 50 тонн, а больше нельзя. Больше нужны дополнительные условия, дополнительные лицензии и так далее. А вот эту херню можно хранить сколько угодно. Почему? С какой стати? Ну и так далее. То есть масса вопросов, которые при решении этих вопросов сама проблема снимается сразу. То есть не может возникнуть такой херни, если решить эти вопросы. Так. И задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве. Вот представляете МГУ, да? Да. Кто такой этот Гришин? Этот Гришин чувак, который был министром в Самаре. А почему он был министром в Самаре? А потому что губернатором там чувак был из Мордовии, да? И он притащил с собой из Мордовии вот этого Гришина. Я думаю, Гришин из Мордовии. Не родственник ли того Гришина? Оказывается, родственник. Оказывается, это сынок того Гришина, который возглавляет Плехановку. И является... За э, проректором МГУ Проректор МГУ Папа, блядь, Плехановку возглавляет В высшем совете партии Единая Россия Лучший друг Володина Понятно, что Володин поставил Он контролирует МГУ Поставил этого Гришина Командовать там проректором да, э, э, И его хватают и утаскивают в Саранск по делу о преднамеренном банкротстве, которому там, я не знаю, 20 лет или сколько. Вы можете себе представить? То есть, что происходит? То ли Гришин поругался с Володиным, я имею в виду папа, а то ли это наезд на Володинскую команду. Потому что понятно, что это слабо его поставил в МГУ, где он сам является завкафедрой. Он очень... Дорожит, так сказать, этим учебным заведением и всегда мечтал его возглавить после выхода на пенсию. Так что очень странно все это, надо больше информации, то есть здесь два варианта, либо началась такая грызня и смертоубийство, раз, в общем, такого карифана уже за пустяшное дело, а преднамеренно, да не людей убивают пачками, а тут какое-то преднамеренное банкротство, который был там 15 лет назад, да обхохочешься. Да, и вот то ли, я говорю, папа Гришин па, это поссорился со Славой Володиным. Ну, я сейчас здесь, я далеко, я не могу сказать, как там Витя Гришин со Славой дружит или не дружит. Да? но я думаю, что дружит. Я думаю, что это сейчас вот закусились потому что зачем увезли в Сарадск? Затем, чтобы не могли решить в Москве этих вопросов. То есть в Москве получается. Но кто увез? Те люди, которым скомандовали из Москвы. То есть одна из кремлевских башен, безусловно. Очень интересная тема. Так. Вот такие. Улан-Удэ закупит автобусы с цитатами Путина. Наверное, с цитатами Путина автобусы будут дороже, чем без цитат Путина. Представляете, какой дец вообще. Автобусы с цитатами Путина. А без цитат никак. А сами они никак не могут нарисовать там эти цитаты. Если уж без этих цитат ездить в автобусе никак нельзя, то, наверное, могли бы и сами там нарисовать. Так. Мальцев, ну, вы знаете, что в США уже массово производит э, БТГ на магнитные тяги на 7,25 киловатт, как вы относитесь к тому, чтобы население не платило за электричество, а в каждом гараже стоял бы. БТГ. Я очень плохо отношусь к тому, что население должно вообще за что-то платить. Тем более за, за электричество, за коммуналку и так далее. Это неправильно. Абсолютно неправильно. То есть коммунальные услуги должны быть бесплатны. Да? Если там ну, к примеру, допустим, можем как-то прикинуть, что там людям мы выделяем долю в национальных богатствах что-то какой-то там микропроцент э, формально э, за коммуналку пусть платят, да, те, которые получают эту долю национальных богатств. Ну, может быть, я не знаю. Но я и против этого. Поскольку, ну, все средства, которые идут за коммуналку, расхищаются. Мы это знаем прекрасно, я это знаю, я на этом, грубо говоря, собаку съел. Да? Если посмотреть на Россию, то вообще вам там за гектакалории за какие-то рисуют. Да? А откуда появляются, появляется отопление? стец А на ТЭЦ откуда? Да это охлаждают турбины и все такое прочее для получения электроэнергии. У коммунистов это было попутно. Тепло было попутно. А сейчас они нам его втюхивают отдельно, как отдельный товар. А это нифига не ни товар никакой. Поэтому я против, конечно, когда с людей берут деньги. Я за то, чтобы были разрабатывались технологии современные. И люди шагали вперед. И чтобы эти технологии давали очень много дешевой энергии. Очень много. Так. В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей О смотрелись насмотрелись этого Ричарда Нэша Помните спектакль был, любимый показывали по телевизору его всегда там во всякие праздники Я не знаю кого из этих верхних людей он был любимый, помните, продавец дождя Спектакль, очень часто вместе Показывали этот опасный поворот Не будет спящую собаку вот, Продавец дождя Какие-то еще были такие Очень важные спектакли для Советского Союза Но на самом деле Я думаю, что такие эксперименты К другим вещам привык. Помните этот Чарльз Хэтф, э, Хэтфилд да, С которого собственно Нэш и рисовал Продавца дождя он э, в Южных Штатах там продавал дождь и ни разу не пролетел. То есть, у него покупали за бешеные деньги, потому что дождь случался. Единственное, помните, город как-то Носе назывался, я уж не помню, который смыл, он заключил договор, что будет дождь. Ну, там... Какой-то должен быть приемлемый. А там пришел такой ураган и все нахер смыло. Из город они потом его в суд потащили. Он говорит, ну вы извините, дождь был, был. А то, чтобы там так получилось, это не я виноват. Так что я вот этим крымчанам, которые экспериментируют с искусственными дождями, могу сказать, что уже есть хороший опыт. А, да, Хэтфилда. И мы знаем, к чему такие вещи приводят, поэтому... Экспериментировать, конечно, надо Но также надо быть готовым Чтобы не быть такими идиотами Как эти в Бейруте А то там весь Крым смоет нахер В результате эксперимента Пусть Шаманов да. Ну, кстати Вот призов... этот Господи Хэтвилд Чарльз Он же там Какую-то Смесь создал он эту смесь поджигал, там специальную какую-то конструкцию, там расставлял эти банки, поджигал. Там, наверное, сера была, потому что очень сильный такой желт-коричневый дым был. И вот люди, очевидцы, рассказывают, что да, там все это дымил, дымил, а потом начинался дождь. Причем тогда, когда никто не верил, что он может пойти. Мегалайк Вячеслав Мальцев. Спасибо. Так. Девочка получила травму ушибы В больницу попала в Биробиджане Отец не успел пятилетнюю малышку схватить Она на подоконнике с хлопушкой И оперлась на москитную сетку Классическая ситуация Теперь находится в больнице Представляете, здоровенький ребенок в больнице Это еще лучший вариант В основном убиваются насмерть и никто не хочет ничего менять. Вот хоть раз бы по передаче этого Соловьева, этого, блядь, Киселева или там каких-то других этих сволочей сказали бы, люди, вот опездалы, которые смотрите, да, вот вы понимаете, что там ваши дети через сетки падают, но они скажут этого. Почему я не знаю? Так, и вот в еврейской автономной области что-то напасть какая-то 18 человек пострадали при обрушении конструкции моста на военных учениях. Какие-то были военные учения, надо больше информации, как какие-то железнодорожные войска проводили, что это за мост был, сами ли они его возвели, эти конструкции. В общем, представляете, какие там эти войска. Какие они мосты возводят, если этот мост на них на самих упал. Просто без всякой нагрузки. Ну классика, что я могу сказать. Шойг молодец. Шойгу порыва. С его бабами генеральшими. Ребенка загрыз два медведя в Сочи. Да, я хотел эту информацию сказать. И там сейчас вот разбираться будут с какими-то частными зоопарками. Этих медведей застрелили. Жуткие дела. Я говорю, куда не плюнь, какие-то идиоты, конченные, блядь. Там взрываются, тут медведи кого-то рвут на счастье, блядь, тут конструкции падают, железнодорожные какие-то, потому что там такие умельцы, блядь. То есть человечество себя изживает. Я представляю, искусственный интеллект, рациональный, очень умный, который все схватывает на лету, который посмотрит на это и скажет, бля. Можете себе представить? Вот по поводу бейрут и скажет, жизнь а по вот вот эти конструкции, вот этих медведей, скажешь, дегенераты. Дегенераты настоящие, просто выродки какие-то. Ну и какое решение примет этот искусственный интеллект? Я боюсь, что Гитлер окажется вообще просто этим. Блять. Матерью Терезы в сравнении с тем решением, которое примет искусственный интеллект относительно человечества. Мигрант спровоцировали драку с правоохранителями у границ с Казахстаном. А, ну, фу. Мигранты очень пассионарны. Очень пассионарные. Поэтому они, конечно, бы в помощь революции были бы. И я могу сказать, вот меня все время говорят, ты там скажи мигрантам. Что я могу сказать мигрантов? Сделаем революцию, выкинем вас всех нахер, если вы не будете помогать. Будь, кто будет помогать, тот останется. Кто не будет помогать, тот уйдет нахер. Так в своей среде и передайте. Сказать, Мальцев сказал. Нам лишних людей не надо. Но тот, кто будет нам помогать, тот, кто поможет, свергнуть режим Путина. Я обещаю паспорт российский. Вот я лично обещаю, сам в руки дам. Тому, кто проявит мужество, проявит героизм в борьбе с путинщиной. Нет, все, нафиг вы нам нужны. Зачем? никель представил план ликвидации последствий аварии в Норильске. Прикольно. До 2025 года они собираются ликвидировать. Почему не до 2225 года? Пассажир такси ранил ножом водителя на западе Москвы. Женщина зарезала возлюбленного за упреки в измене. То есть он упрекал, упрекал ее Она взяла его зарезала Ну что больше не упрекал Это в Вольске Землячки так сказать Наши земляки Так В Челябинской коммунальной квартире Найдены мертвым Недавно расписавшиеся супруги Жуть в общем убийство Ножницами их убили надо больше информации. Тут вот намекают, что они чуть ли не сами друг друга убили. Я в такие вещи верю с трудом. На западе Москвы нашли оставленную коляску с ребенком. Забыли, вполне я допускаю, что перебились и забыли. Россия не узнал о смерти. Как помните этого... Я в жизни это, кстати, миллион раз встречал, а, описано у... Тьфу, блин. Печальный детектив. Астафьев написал, да, да, да. И вот у нее там, помните, когда там перепились, при, пришли какого-то там хоронить, или какую-то, я уж не помню. И так ушиблись алкоголем, что и забыли. И оставили в гробу, в открытом, рядом с раскопанной могилой ушли. И там, говорит, сторож услышал, что вороны громко каркают, да, и смотрят, говорит, они там уже прицеливаются к бедолаге. Вот то же самое. Огромное количество людей, которые безответственны, потому что ибо пьющие москвичка откусила насильнику палец и вызвала врачей видите, какая молодец не бросила не оставила в опасности двухлетний ребенок сгорел в машине родителей в дубровском районе ростовской области оставили в машине машина загорелась мужчина выстрелил в полицейского в подмосковье да. Успели его, пишут, задержать. Ну, там непонятно, из чего он выстрелил. Но полицейский госпитализирован с огнестрельным ранением. Загрызших ребенка в Сочи медведей застрелили. Так. И Ефремов не признал вину в гибели э, человека в ДТП. Его спросили, признаете? Он сказал, как же я могу признавать себя виновным, если я ничего не помню? Логично. То есть такая хорошая отмазка, я понимаю, что у адвокатов в кармане козырь, он хочет, чтобы доказывали вину следователя, а так как следователи дегенераты и вся система дегера, дегенеративная, да, и рассчитана она на что? На то, что судья утвердит. Любое обвинительное заключение. да, Потому что приговор суда на самом деле это утвержденное обвинительное заключение. Следователь пишет обвинительное заключение, передает вместе с материалами дела судье, а вместе еще и флешку. Судья втыкает флешку. И только там, где следователь там установил, постановил, он, он пишет, суд такой-то там басманный, приговорил и все. То есть, ну, чтобы особо сильнее работать, это фактически идентичные документы в советский период, за это выгнали бы сразу, взяли бы такие вот обвинительные заключения, пригавская слышь ты, и все. Понимаете? То есть, никто бы не посмел так поступить. Ну, сейчас легко делают, но есть одна проблема. Да? Это так легко делают с людьми неизвестными, раз... И с людьми, которые там как-то насолили режиму, да, там какие-то террористы Мальцева или сам Мальцев и так далее. А если это ефремов, то тут так не получается. Да? То есть пристальное внимание, соответственно, нужно вину доказывать, соответственно, доказательств нет никаких, они все это упустили, да, они ничего не зафиксировали, адвокат это прекрасно понимает. И сейчас это все придет в суд. А в сути уже как кривая выведет, да, ну, Ефремов всегда может э -э, признаться, да, он может в конце, там, в заключительной речи сказать, вину признаю, раскаиваюсь, там, и так далее, это не мешает. А сейчас будут играться, я думаю, что у адвокатов в рукаве есть козырь. Вполне допуская, что этот козырь он может выпустить туда к концу судебного заседания, когда появится милая дама, которая скажет, вообще я за рулем была, прошу прощения, пардону прошу. И все, и что делать? Всем этим ребятам, да, они скажут, а там следы его. Конечно, его следы, это же его машина. Биологические частицы его, да. А какие там еще были следы? А мы не знаем. Ну вот извините тогда, вы узнаете. Я думаю, что если не договорятся, сейчас идет, в общем-то, обсуждение. Я думаю, со следователями со всеми. Если не договорятся, то так и будет. То есть этот козырь вылетит из рукава и ляжет. На стол, да, судья, уж как он будет оценивать этот козырь, я думаю, нахереет этот судья от этого, потому что сразу начнет крик там везде и так далее, дело привлекает внимание, поэтому никому это не нужно, я думаю, что адвокат сумеет договориться о минимальных каких-то вариантах наказания. В Москве обокрали коттедж Тиньковых, взломали сейф, вещи какие-то оттуда, кто в сейфе хранит вещи. Украли оттуда вещи на 1 миллион рублей. Что, гардероб, что то вещи украли, в сейфе вещи. Придурки. Понятно, что там какие-то были драгоценности, ну, на 1 миллион, почему? Потому что понятно, что Тиньков ничего не хранит там. Зачем? Он официальный миллиардер. Я вот хочу обратиться к Робиным Гудам. Который ну, с Башкой не дружит Ну понятно, что Миллион это хорошо, это лучше, чем Ничего, да Но вот представьте, почему Астаб Бендер искал Корейку Подпольного миллионера Александра Ивановича Корейко Потому что именно он подпольный Да? У подпольного миллионера не может быть на сберкнижке денег. да? А они могут быть в каком-нибудь чемодане и где-то припрятаны. Может быть в гирях, в золотых. Может быть еще что-то, как у полковника Захарченко. Или у этого Черкалина. Или у того генерала, у которого 18 тонн золота изъяли. да? То есть, это вот как раз эти самые гири да, золотые. Только 18 тонн. Понимаете? То есть... А, те люди, которые боятся, что информация об их богатстве всплывет, они держат в наличке, они держат в золоте, они там где-то закопали у тещи, они там закопали где-то в огороде у себя, они закопали у себя, как те, помните, полицаи, которые подкидывали наркотики, они там в гаражах, У утесте в гараже, еще у кого-то там и так далее. Или как тот, который ГБшный этот строитель, помните, который ФСОшный строитель, которого тоже там. Крутанули Робин Гудой, он там где-то в саду закопал, они у него эти миллионы отрыли Ну вернее он отрыл, они там утюгом или чем прижгли Поэтому я вот Робин Гудом говорю, вы вот этих официальных, официальных мы потом, когда начнется экспроприация, мы с ними разберемся У них ничего нет, у них все на счетах, если у них есть в наличке, как у Керимова, да, то он чемоданом это уже на лазурный берег увез у него, Они не держат наличку в России. Зачем она им нужна? Они ее наоборот пароходами вывозят. Как Усманов, как Керимов. Самолетами, пароходами. Поэтому единственный вариант таких жирных котов это КГБшники, генералы КГБшные, полковники КГБшные, полицейские полковники, генералы полицейские и так далее. И то в зависимости от должностей. Да? Там да уж может так нарваться, что у нее как у латыша, хрен до да душа. Ну, будет что-то, ну, вот как у этого Тинькова. поэтому это... ищите, Корейка, Александр Иванович. Мой вам совет. В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер Сулейман Керимов, теперь говорят, видите, вот на вершине рейтинга Forbes, он с оценкой стоянь 24,7 миллиарда, он опередил бывшего лидера Потанина, с начала пандемии, состояние семьи, чьё, чей основной актив золотодобытчик «Полюс» принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на 14,7 миллиардов. Видите, как здорово? То есть более чем в два раза выросло состояние, более чем в два раза. Потому что золото подорожало. Какое счастье. Народ России ликует. Как здорово, что Сулейман Керимов накопал э, каких-то золотых приисков. да И теперь добывает золото для нас. Или он не накопал. Или он просто забрал те прииски, которые уже были советские. Наверное, так. И теперь он качает это золото. А остальные где? Это его родственники, что ли, сделали эти прииски? Там в, это, в вечной мерзлоте и в холоде копали. Или, может быть, родственники этого Прохорова, Норильский никель там м -м -м, организовывали, да, там кайлом стучали, да, узкоколейки всякие делали. Это они все вот эти Керимовы, Потанины, Дерипаски. Нет, это не они. А тогда почему они делят наши? Это нам принадлежит. Они это делят. И там, вот они там в списках Forbes на каком-то месте. На каком они могут быть месте? Их место возле пораж. Траты россиян на школьную форму за год выросли на 22%. Теперь школьная форма это 1810 рублей. Прикольно. А число покупок выросло более чем в полтора раза в сравнении с июлем 2019 года. ВТБ предупредил от снижения уровня от до уровня 90-х годов, снижение доходов от вкладов до уровня 90-х годов. Российские производители электротехники раскритиковали импортозамещение. Я вообще не представляю, какая у электротехники может быть. У электротехнической Вот этой отрасли Импортозамещение Чем же они замещают Я помню Когда в школе учился У ПК у нас было Я работал в связи с этим на заводе Электродеталь на конвейере вот, и там глухнемые работали, да, там через каждый час, перекур, пять минут, я помню, на конвейере, в школе на конвейере херачил. Вот там такое говно делали, страшное просто. Блядь. Если вот этим заместить, это тогда это Советский Союз был. Представляете, что сейчас там делают, я вообще. Тогда случай у меня в жизни такой жуткий был. Представляете.. Девушка сидела напротив за конвейером. Очень красиво. И такой шум все время. Я чуть какие-то знаки внимания, но это всегда такой был. Она, смотрю, заметила меня, обращает внимание, улыбается, все там, я там такой весь из себя, всю эту смену работал, там ей подмигивал. Она там все, я там показываю, пойдем там, погуляем, там, когда все кончится, она говорит: да, все будет классно. И очень красивая девушка, вот сейчас я вспоминаю. ей представляете, выхожу покурить, а у меня дружок был, бычок и Вот, и я говорю, посмотри, я говорю, тетика, видишь, какую красивую, он говорит, вижу Я говорю, я с ней стрелку забил, сегодня гулять иду после работы, вообще оттас Он говорит, что ты врешь-то, я говорю, не вру он говорит, ну давай поспорим, что ты врешь Я говорю, да не вру, я тебе клянусь Он говорит, а как ты ей стрелку-то забивал? Я говорю, ну обычно Он говорит, ну она глухнимая Я елка окей». И вот я сейчас понимаю, что она понимала Что я говорю по губам вполне А тогда я так шуганулся И потом, честно говоря, всю жизнь жалел «Ну, Чего же я к ней не подошел чужие шуганулся -то? потом Он меня так вот осадил Я как-то и не то, что там мне как-то этот недуг там, меня поверку в ужас, просто я смутился, и я потерял вот эту нить коммуникационную свою, тем, что я могу присесть на уши и что-то говорить, да, и для меня это было вообще просто страшно А потом нас куда-то перевели, какие-то холодильники ремонтировать и все, ну так я и не забыл этот случай Если мы все уйдем, Слава даже не заметит Почему? Ишь, как... как заметить? Так что импортозамещение электротехники это что-то это блядь, Инфернальное что-то Это просто инфернальное Это все тогда сгорит и взорвется еще хуже, чем в Бейруте так победитель конкурса Лидеры России стал заместителем главы Минкомсвязи. Ну понятно, уж не просто так победил. Он прихваченный, лучше бы сказали э, заместитель главы Минкомсвязи победил в конкурсе Лидеры России, наверное, так будет правильнее. Расходы на Госдуму и Совет Федерации планируется сократить Прикольно, да, на Путина растут расходы Видите, как здорово Кто-то умненький там, наверное, Володин Он же Матвиенко контролирует Наверное, он говорит, да мы, а мы свои расходы сократим ну, Владимир Владимирович, чему нужнее, пусть он повышает Народ сейчас услышит, да, что на Путина расходы повышают Охереет полностью Потому что вы не читаете, что я не читаю Мальцев, тебе надо завести рубрику Иракли Андроников рассказывает Ну, блин, во-первых Для того, чтобы завести Такую рубрику, надо Быть Ираклием Андронниковым Начнем с этого А я Вячеслав Мальцев, а Иракли Андронников Помер, понимаете Такая вот неприятность Дон Педро умер Умер? Какая неприятность А в Бразилии столько Педров Что их и не пересчитаешь Софеди прокомментировали ситуацию с беспилотниками. Да, вот э, Бондарев, да, всю жизнь летающий на самолете Су-25 предлагает э, ограничить там воздушное пространство для беспилотников. То есть то, что не регулируется, как не регулируется их над ФСБ регистрировать оказывается не регулируется и вот поэтому все там охраняемые объекты какие-то беспилотники посещают ну понятно снимают дом с уточкой и прочее прочее прочее специально эти слова вложили вити бондареву в уста чтоб сказать ну видите это же бывший главком военно-космических сил он же знает что говорит жуткие дела. Иностранцев разрешили безвизовый въезд в Россию для коротких командировок. Интересно, очень интересно на это посмотреть. Москва пригрозила Минску из-за задержанных россиян. Видите, тут проблема какая. Лукашенко задержал и удерживает этих людей, люди дают путанные, но все равно, показания, и показания эти уже становятся основой для уголовного дела, да, то дело-то возбудили, и дело-то о свержении режима. Насильственным путем. Понятно, что во многом это провокация, во многом это выгодно самому Лукашенко, я думаю, что это и было подготовлено для того, чтобы показать, видите, вот как Москва-то хочет, Путин хочет Белоруссию захватить, а понятно, что Путин и хочет Белоруссию захватить, но попался в расставленные сети, как идиот полный. Ну, как обычно. Путин всегда попадается как идиот, потому что считает себя охеренным там, я не знаю, Артузовым, блядь, кем он там себя, Яном Берзиным, там, и прочими и прочим. Да. Такой замечательный он там, разведчик. Блядь. Разведчик. Я не знаю, где у кого там, в каком месте он что разведует, но, блядь, то, что он делает с точки зрения разведки, это полная жопа. Да, это полония, это новичок, это даже и рассказывать вы сами лучше меня знаете. Так что Лукашенко, безусловно, пугает Путина. Я думаю, что рано или поздно он отдаст ему людей. Но сейчас он торгуется. И как он, их, как он его пугает Путина? Он сейчас договаривается с Зеленским о том, что вот сейчас мы вам вот этих подозреваемых в расстрелах выдадим. Представляете, как Путин лихорадит? И он ничего сделать не может. Да? Ему надо позвонить Лукашенко, а Лукашенко, я думаю, определенные поставит вопросы. И надо на будет на эти вопросы ответить раз. А во-вторых, он поставит определенные условия. И эти условия придется выполнять. И выполнять не после того, как он отпустит этих парней, а до того. Лукашенко держит заложник. Заложники, которые могут спеть все что угодно Могут так спеть, что Путин попадет в трибунал в Гагу Но ну, может быть физически он не попадет, но дело там возбудится Все будет зависеть от того, что скажут эти люди И Куда их потом отправит Лукашенко, они полностью в его власти Это очень хорошо То есть, вот так он своему народу намекает Видите, Вова хочет Захватить Белоруссию, а поэтому давайте, держитесь вокруг меня и защитить вас только Лукашенко может, ну и прочая чушь. Интересный расклад. Оказался батька хитрый. Ну, это и ожидалось. Финляндия обвинила Россию в нарушении границы. Я так понимаю, Су-27 перелетали там. а Россия, Российская сторона сказала, что не было того. А там средства объективного контроля. Они, я так понимаю, зафиксировали. Ну, финны, как люди, очень спокойные, выдержанные, сказали, мы проведем проверку. Видите, проверку провели. Оказывается, да, нарушали. Такая вот беда. На глубину более 600 метров, внедрились, преодолели 10 километров, ну и так далее. Ну, в общем, совершенно обычная процедура. Совершенно обычная процедура с теми людьми, которых не уважают. Да, вот Советский Союз мог себе такое позволить? Никогда. Ты там запредельную территорию прожектором засветишь, те яйца оторвут сразу. То есть, это было вот-вот, вниз, сюда. Вот вниз, вот сюда. Если ты сопредельную территорию, ну, с границы засветишь, все это, кирдык с гвоздями пожизненно. Там вообще не, не церемонились. А здесь самолеты летают туда. Нормально? Хорошо Путин устроился? Вячеслав, нам бы вместе с белорусами гадене шею сворачивать. Да батька и не планирует сворачивать шею Путину. Батька планирует этот кризис, ему очень э, выгоден. Он планирует опять прийти к власти, да опять себе нарисовать там 90% и все. И, и воссесть до того момента, как он Коле передаст борозды правления. это и плохо. Если бы у него было желание там как-то сказать врубиться против путина мы за слава не считай чат когда прет а да сегодня она прет не почему я всегда читаю так ведь слава у вас в армии прожектор на зелу был у меня Моделька вроде такая есть, вам подаришь. Спасибо. Ну, АПМ-90, да, на базе ЗИЛА-130. Да. США показали удар гиперзвуковыми какими-то... СИ... HGB какие-то у них вот такие планирующие блоки, ракета с планирующими блоками. То есть не только гиперзвуковые есть у Путина. Раньше как бы все эти блоки были, да, только никто не задумывался, что они гиперзвуковые. Вова да. ну, Вова научил всех. Так, Трамп назвал стену на границе с Мексикой защитой от коронавируса. Ну, что-то плохая защита, насколько мы знаем, проникает коронавирус очень сильно. И все никак мы ну, передачи по этому поводу не сделаем. Хотели делать еще на прошлой неделе, но, видите, с Хабаровском очень много было всяких моментов. Поэтому ну, я думаю, в ближайшее время сделаем, договоримся с Георгием. Армения обстреляла Азербайджан из пулеметов. Вот так вот. Видите? Армения обстреляла Азербайджан из пулеметов. Как-то фантасмагорично звучит, но это, но это правда. Так оно и есть. Из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Азербайджан. Нафига вопрос. Какой толк обстреливать? Вот что сделали? Ну, предположим, даже кого-то убили или ранили или что? Ну, я думаю, что, скорее всего, даже ни в кого и не попали Так вот, постреляли просто, пошухарили Кончится это плачевно У кого-то не выдержат нервы, и дальше будет все херово Мальчик как может можешь делать много дел одновременно Ну, читать, пить, освещать Ну, раньше я мог много дел делать одновременно Сейчас нет, сейчас уже все должно вовремя приходить, понимаете? То есть нужно использовать человека тогда, когда он, это рационально, когда он наиболее, так сказать, от него наибольшая отдача. Армения ограничит вещание иностранных каналов, включая российские. Я думал, что они давно уже российские каналы закрыли. Для меня это удивительно, что э, они хотят власть поддерживать, да, удерживать. И при этом э, эти российские каналы, чтобы у них были там это как... Я Сливной бачок и вся и, и этот, как его, Господи, Киселёв и прочее, прочее. Денис какую музыку предпочитаете? Всякую музыку предпочитаю. Для меня все зависит от настроения. Когда вот спрашивают, какую, какую музыку предпочитаете, мне даже ответить нечего. Я обожаю классическую музыку. Слушаю почти каждый день классическую музыку. Я обожаю Дзеппельн, Дзеппёпов. Ну, рок-музыку. Битлз люблю. Ну, Битлз не часто слушаю. Квин часто слушаю. что я еще часто слушаю? Господи. Ну, вот недавно Ху слушал. Я давно, правда, не слушал. Уже, может, лет 10. Хузнекст у меня любимый концерт. Ху, не знаю, в каком-то фильме услышал, знакомил. Думаю, а это Ху, надо послушать. И так далее. То есть, ну... Постоянно приходят какие-то мысли, что надо то послушать. Или это я когда работаю, включаю музыку очень часто. Так. Штраус. Ну, Штраус это не мое, к сожалению. Да. Вальсы Штраус это прекрасно, но я их не слушаю. Я не слушаю вас, старался. Я люблю Бетховена, я обожаю Моцарта, я обожаю Россини мне очень и очень нравится Брамс, прям бах мне нравится. И так, Чайковский, Петр Ильич, очень. Я люблю Рахманинов, обожаю Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Это как бы мои композиторы, конечно, Шопен, безусловно Шопен. А так я могу без, до бесконечности перечислять, потому что ну, я очень люблю музыку и неплохо ее знаю. Грига очень люблю, Грига обожаю Грига. Вот. так, так. Слушали короля шут? Да, иногда слушал. Пикоский лебединое озеро очень хорошее произведение, особенно в рамках того, как, когда это. Включают это просто, просто прекрасно. Так. В августе всегда случаются какие-то трагедии. Да, трагедии случаются всегда. К сожалению, погони, не погони, не неплохо. Ну, ну погонини по объему мало, понимаете, это э, капризы, очень, очень круто, да, компонела, очень красиво, ну, а так, для того, чтобы слушать погонини, вот, на допустим, у рахманину есть фортепианная версия, я очень люблю Рахманину. Но мне не нравится фортепианная версия В агани, да? Я люблю скрипичную А чтобы слушать скрипичную версию Это нужно слушать кого-нибудь там Леонида Когана да -да. А Не часто это получается Хотя информационный мир Дает сейчас такую возможность И можно а, слушать Великих музыкантов Слава, я, я, я по тебя сплю хорошо Видите, это здорово так. Про шнитки что думать Ну, шнитки мой земляк Что я могу? Я могу только хорошее думать да, поэтому, ну нет, ну мне нравится музыка Шмитки, Свиридова и так далее. То есть я, ну, как-то э, Теревердиева это, это, это музыка, да, то есть такая вот, если взять как бы современных композиторов. Я говорю, ну, люблю я больше всего Бетховена, конечно. Бетховена я часто слушаю. Но если не каждый день, то очень часто. Вячеслав, когда пришли ко мне из ФСБ из-за баннера, они не знали, кто вы такой, какая прелесть, какие молодцы, хорошие ФСБшники, это здорово, когда ФСБшники не знают, кто я такой, а вы сказали, как же так, он террорист разыскивается там всеми возможными и невозможными вашими службами, а вы даже и не знаете, вот вас сейчас мы накажем, да? Надо было сказать, за это. За то, что не знаете. Так, что-то я заболтался совсем, прошу прощения. Сейчас я прочитаю донаты. Так. Геннадий Сочи, враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо, Ген, точно так, молодец. Укупник Аркадий, спасибо, Аркаша Иван, добрый вечер, Вячеслав Вячеславович, вы не правы. Вместо кастрюли Перловки плюс полбанки тушенки. Лучше полкастрюли Перловки и одна банка тушенки. Ну да, хорошо. Давнжен. Вячеслав, как быть злым лично, я быстро остываю Очень хорошо, что быстро А представляете, если бы вы долго не остывали Вы бы э, с ума сошли Это же вредит вам самому Вообще, если есть возможность не злиться То лучше не злиться, конечно Поэтому вы должны быть счастливы, что вы быстро остываете Просто нужно действовать рационально Понимаете? Рационально. Не зло, не обязательно быть злым. Для того, чтобы наказать порог, для того, чтобы вершить правосудие, для того, чтобы быть правильным, не обязательно быть злым. Надо быть просто рациональным и поступать правильно. Вот и все. Петр Вячеслав, я ваш партизан. Не ждем, а готовимся. Спасибо, Петр. Макс, спасибо. Пацан. Слава, не получается тебе деньги кинуть. Как не получается? Вот я прочел. Все получил. Спасибо. Спасибо большое, Леонид. Спасибо. Так. И вот четвертого. Еще тени прошлого. Вашим девочкам конфеты вчера забыл отправить. Спасибо. Так. Смотрим по поводу студии. Этот донат. Говорят, у меня идиотское лицо, когда я открываю все эти вот окна, которые не открываются. Андрей Потапов на студию спасибо. Елена Альбас, П.Б. Надела, спасибо. Это уже четвертое число. Это уже четвертое число. Так, Вячеслав, а может президент съел моль запросто? Вячеслав, прокомментируйте э -э -э Возню вокруг автомобиля с армянскими номерами Их отбирают сейчас А я даже не знал об этом Давайте я посмотрю Скиньте мне информацию Так Асха Алибеков сидит в тюрьме уже два года по сфабрикованному делу Да, я знаю об этом, и мы об этом часто говорим Если есть какая-то связь, передавайте привет Если есть какая-то возможность связаться с родственниками Давайте поможем родственникам Он, он правильный человек Я думаю, что имеет смысл э, таким людям помогать не только ему так что, если есть связь с родственниками, сообщите. Давайте свяжемся. Так. А какая любимая книга? О, Господи. Любимых книг тоже миллион. Мы же говорили, да, что это и... И... Швейк, да, и Дон Кихот, да, безусловно, и 12 Лев Золотой Теленок, и Хэгэ -курэ». что еще так вот прям на скидку, чтобы оно прям меня пронимало. конечно Гоголь, Гоголь, я постоянно, я всегда читаю Гоголя, я всегда всю жизнь читаю Пушкина, я всю жизнь читаю Лермонтова, очень мне нравится все, Лермонтова, как и стихи, так и проза. Ну и Пушкин тоже, конечно, и стихи, и проза нравятся, и письма Пушкина нравятся. Да. Поэтому очень много классики я читаю. Очень люблю классическую литературу. Вот Что еще можно сказать? Ну, какие-то есть вещи, которые, то есть, относятся, может быть, к классической литературе, но остались так, за кадром, маргинале. Вот я Помиловского очень люблю, очерки Бурса вообще любимые у меня произведения, кайфу от него. У меня отец его любил, любил это произведение, я всегда с удовольствием читаю, когда у меня плохое настроение, открываю, читаю исторические романы различные, ну, много, много всего. Горький, конечно, Горький, безусловно. Горького я прочитал всего, я обожаю Горького. И это любимейший писатель у меня. Толстой Лев Николаевич, ну, вот всегда в жизни у меня было такое противодействие Толстой-Горький, представляете? То есть я читаю Толстого... И как-то оппонирую. Там даже вот в воскресенье э, в армии, помню, читаю Горького одновременно. Жизнь Клима Ему пытаюсь оппонировать. И вот все время. И они друг с другом у меня постоянно бьются. Джека Лондона. Обожаю Джека Лондона. А как же. Фараон Пруста. Да. «Фараон», вы просто имеете в виду «Фараон», обалденная книга, конечно, особенно для юношества, Для про 13-го Рамзеса, это просто нечто, помните, там оттуда как раз фраза, вот это вот я часто применяю, когда, помните, он там девушку останавливает, схватил ее за руку, а она такая, как она же не знает, что он фараон, а такое поведение. Он говорит, я пожалуюсь, знаешь, я пожалуюсь кому? Он говорит, кому? держащему апахала, Над наддержащему Апахала ну и так далее ну и там наддержащему еще э, так, то есть вот, вот такая, такая вертикаль то есть есть фараон кто-то держит над ним апахала, но это не может быть раб потому что он фараон какой раб если обычный свободный человек не мог смотреть на фараона и не мог с ним говорить был голос фараона кто разговаривал с обычным смертным потому что ну, нельзя был какому-то смертному там это все и поэтому раб, какой раб может махать знаешь, может свободный, только очень высоко поставленный, но ему же тоже жарко, поэтому над ним тоже машет какой-то такой же и так далее и вот ниже, ниже, ниже, ниже и все друг над другом, вот тоже происходит собственно и сейчас с Путиным, да, со всей этой шоблой вот с этой придворной мразью, но те-то хоть воевали они все были воинами, помните? А эти какие войны, они что делают? Они просто грабят. Марк Твен человек, нет. Марк Твен великий, конечно. Писатель просто. Обалденный. Очень нравится мне произведение. Помните, таинственный незнакомец. И кто не читал, рекомендую прочитать. Таинственный незнакомец очень круто. Очень круто. Такая вроде детская вещь, но на самом деле абсолютно не детская. Про сатану она. Ну, Марк Твен любил писать про сатану. Помните, там есть у него про радий, там как какие-то эти светлички с радием там, и так далее. Эрих Мария Ремарк, да, ну триумфальная арка, черный обелиск, конечно, три товарища на западном фронте без перемен, жизнь займы, все любимейшие вещи, конечно. Мы можем с вами бесконечно сейчас разговаривать о литературе, мне 56 лет и всю свою жизнь я читаю, поэтому это... Навряд ли вы сможете назвать фамилию автора известного, классического, которого я не читал. Да. Даже если это будет какой-нибудь такой женский автор типа э, Стефана Цвейга. Да, по, по Помимо каких-нибудь писем незнакомки, которые я, кстати, в детстве тоже прочитал, а, он все-таки еще писал исторические произведения. Да? И это очень неплохо. Например, про Фурье как у нее называется она. Принц уломив рассказ отличный. Рассказ Павела Да, тоже неплохо про этих всех белых рыцарей. Ну, не знаю, вот вы можете меня критиковать насчет Куэли Мне кажется, очень как-то ну, какими-то такими штампами. Мысли, да, иногда Хочется чего-то более такого Неожиданного Очень предсказуемо, понимаете Фердауси, конечно Нифига себе Фердауси, да Пелевин Ну, Пелевин, я пару вещей читал Только Чапаев И Пустота И это Generation P, да. Ну, это не мой, не мой писатель, вот, там другие люди любят. А по поводу Шахнаме, конечно, это произведение произведений. Это одно из самых величайших произведений человечества. И я думаю, что имеет смысл людям, которые, ну, там, Одиссея, кстати, я обожаю, и Илиада, конечно, обожаю. И Нужно тем людям, которые. Ну, хотят расширить свой кругозор, обратиться также и к восточной литературе. Потому что Гильгамеш там, или Шахнаме, конечно, по объему это совершенно разные вещи, да, такое и да, вот такое, но это такой очень серьезный источник неких... Ну, как шахматы называют комбинаторикой, да, вот неких комбинаций, которые в жизни случаются, да, и если ты уже знаешь, как, как в этой ситуации поступать, да, то нормально там у тебя получается. Так. Спасибо, что смотрите, Ой, вы мне столько всего написали, я это надо отдельные какие-то эфиры проводить на эту тему, просто такой вот вопрос-ответ Сейчас ложу плитку. Слушаю вас. Могу только согласиться про книги хорошие. Да. Спасибо большое. Что смотрите. Моя любимый Славьева Хаджана Среддин. Да, я обожаю Славьева. Я обожаю Хаджуна И Мне очень нравится, когда меня самого сравнивают с этим героем. Да, я Хаджана Средин сам себе, господин. Поэтому Славьев создал в сталинскую да, эпоху произведение странное, да, которое было просто а, а, а, это воплощенный антисталинизм, да, кому принадлежит воробей, помните? Вот это вот главный вопрос. Кому принадлежит озеро? А кому принадлежит воробей? Вот. Главный вопрос, который до сих пор, вот, до сих пор этот вопрос а, разрешается в сторону вот таких каренделей, как тот, помните, который и за заколдованным принцем сосчитал. То есть вот этих воров и жуликов, подлецов эти. Спасибо большое. Соловьев написал породную на середину, даже два произведения, только это не тот Соловьев. Это другой тот, который написал про Настридин, умер Слава, как на экзамене за счет да, слава, энергию бережет на субботу Хабаровск Спасибо Да здравствует революция До свидания Удачи вам всем, здоровья Выходите на протесты 15 числа, во-первых, 8 будет протест, 14 часов, в самых центровых местах вашего города, 15 -го будет протест, наши протесты должны перерасти во всеобщее всероссийское восстание. Да здравствует революция, до свидания.